Собственно, салом народ Я случайно сейчас запустил стрим вместо того, чтобы запустить видео Но не суть важно. Значит, Сегодня я играю в продолжение так сказать, ШХД зимы Отдельная, конечно, немного игра Но Чуть-чуть э, она все же похожа на ШХД зима Если не полностью Те, кто играли первый раз, я думаю, не знают Собственно Просыпайся, работай, ешь, засыпай Повторяю до тех пор, пока не сможешь что-нибудь заменить На самом деле жизнь очень красивая Просто это нужно уметь увидеть за, однобра... за однообразием взаимодействие все так же на е ну скорее всего игра очень похожа <coughs> на первую часть так сказать новый день сегодня меня как и обычно ждет работа и ничего кроме но я постараюсь стать немного свободнее начну писать свою книгу которую так долго мечтаю всего лишь нужно взять и напечатать свои мысли на машинке <coughs> значит нам сегодня надо будет печатать на машинке я готов к новому дню Хотя ведь на самом деле я ничего не хочу. Ну что же, тогда выход. Это загрузка или что это? Может кого то нажать? Нет? Ничего не работает. Ну я понял, типа Мы печатаем, потом берем страницу, упаковываем ее в конверт и отправляем. Вот и все. А, то есть... Ну, Ладно. А, ну, West, E, все так же, левая кнопка мыши удерживать колесико приближать, предмет вращать его, а право бросить. Ну, я не хочу ничем управлять, сказал бы я, но выходить я не хочу, поэтому мне все ясно, к сожалению. Вот, оказываемся мы сейчас в своей, своей же квартире, которая была в ШХД зима. Абсолютно вообще ничего не поменялось Разве что Тут сейчас день, а не Зимой день Зима Вот Ну, кстати, я проверю сейчас один свой любимый баг Мне просто интересно, остался ли он в, в, На этом движке или нет Значит Вот Сейчас мы вот так вот отодвинем эту коробку Или не отодвинем, не знаю Почему-то я прыгнуть здесь не могу Вот берем, отпуск. Ага. Походу все же пофиксили. Не знаю, конечно, как. Но очень похоже на то, что убрали этот баг. Раньше с помощью этой коробки можно было подняться выше. Не только, конечно, этой коробки, а вообще любой коробки в этой игре, то есть вот, которая выглядит именно вот так. Так, сейчас. много Извиняюсь, пришлось оторваться на секунду. Вот, э стоп, день 1, страниц написано 0, денег в кармане 0. Ну, это чисто про меня. Так, закрывайся. <coughs> <coughs> <coughs> вот, ну-ка, проверяем сейчас. Да, вот, я только что подкинул, здесь чужой э -э мешает мне подпрыгнуть э чужой балкон. Так, что у нас здесь есть? Все те же самые гири. Че, я не могу вытащить, мне кажется? Да, обидно. Сумка. Так, ее открыть нельзя? Нельзя. Ну, моя, собственно, кровать. Как говорится, можно и прилечь с самого утра. Поспать? Не. Все. Хорошо, закрываем лучше-то нафиг э -э балкон. Ага. Это что еще мне показали, что-то пролететь? А, частицы. Включаем телек пока что. Одежду не хочешь взять с собой? Вот ты с собой возьму. Так, ну с ничего не поменялось, в отличие от прошлого. Ну, как в прошлый раз. Майя не закончится, книга написана. или лишь 20. То есть это книга, а не конверт. Взаимодействовать. Так, не. Читать я не хочу. Ладно, хотя... Короче, печатать на букву Е. Ну схаваем яблоко, чего уж, чего бы нет. Сейчас его сразу же и выкинем. <coughs> чтобы мусора не было. Вот. Ну, освещение как было, так и осталось. Мы схаваем парочку таблеток. Э, че? А, понимаю. Ну-ка, сейчас радио. А радио вообще перестало, кстати, работать. Интересно. Что-то как-то с этому плохо как-то. Ладно, фиг с ним. <coughs> Что у нас здесь? О, у нас добавили молоко. То есть, а его можно ли? Нет, нельзя. <coughs> То есть я могу вот только выпить. Ну, тут все так же. Все, мне эта музыка заглубала. Что можно приготовить? Ну-ка. Суп можно сделать, как в, прошлом, в прошлой игре. Сейчас бы кастрюлю бы взять. Вот все да воду мы налили да что с собой не так то это возьми ты собственно чем мы можем приготовить так свет нафиг он мешает мне готовить давай возьму колбаску <coughs> Зафигарим туда. Ну, хотя половину. Не особо, конечно, колбасу похоже, но не важно. Так, огурец. Отлично. И картоху. Вот. <смех> Пусть пока греется Так Микроволновку кстати убрали Что печально <смех> Я хотел яйцо разбить Ну, ну в принципе можно сделать это и так Это Отлично Все схавали <смех> Кожурки нафиг Что он готовится Фиг его знает Ставим ка мы его сюда. Собственно, ну, что у нас поменялось в доме? В доме у нас абсолютно ничего не поменялось. Практически вроде. Ну-ка, сейчас заодно проверим, кстати, бак. Видимо, его так и не пофиксили, кстати, с прошлой игры. Мы сможем пробраться на крышу. В этот раз он нас хотя бы просто тэпает, но не перекидывает в другую комнату. Это уже небольшой прогресс. Если меня что не перекинет, то будет отлично. Нет, смотри, все же перекидывает чуть-чуть. Значит, все-таки можно проникнуть. А КС я сделаю вот так теперь. Не всегда почему-то на пробел отреагирует. Ладно, видно, не проникну здесь, неважно. А, так, все отлично, все работает. Хорошо, давай напишем книгу пока что. А, и все Прикольно, всегда бы так книги писали бы. Ой, блин, началось опять это сверлит уроду. действительно сегодня хватит не не хочу это даже читать так ну написали 5 страниц Ладно, не будем это читать По крайней мере, мне сегодня не хочется Короче, пишет про свой круговорот нет, то, а что Вот, он начал что-то менять в своей жизни что То, Что-то что -то произошло Ну, фигню, короче, пишет Вот Ну, машинку можно теперь выкинуть Отлично Что у нас с супом? Слушай, а получилось неплохо. Не считая того, что у нас немножко подгорело все. А нет, показалось. Ну, оставляем да, до вечера, что уж. Или до дня. Как я понимаю, здесь надо идти на работу. Надо. Я хочу проверить, можно ли здесь через бак залезть на крышу или нет. О, все так же можно, смотри. Ничего не пофиксили еще. Ну, в принципе, значит, если здесь мы пролезли, скорее всего, можно будет и там также пройти. Сегодня я буду Гарри Поттером полечу, короче, отсюда. Сейчас. Или как он там держит метлу, я не знаю, вот так вроде. Отлично, все полетели. Чё, детей вообще нету во дворе. Печально. О, зато кочелька работает. Отлично. Так, ну мы главное знаем, где мы живем. Теперь пройдемся дальше, посмотрим. О, автобус стоит. Н Нет, погоди. Стой. Мне интересно, он, он что, такой же будет, как и трактор раньше? Тем временем можно заметить новшество. Кстати, да... Бежать боком быстрее, поэтому я так и делаю. Ну, видимо, я не успею за ним. Или так, задумал, нафиг его знает. Не думаю, что кто будет так долго идти за ним. Это еще полоса какая-то странная. Очень интересно так бежать а пропал че я тоже сейчас пропаду или нельзя будет дальше пройти кстати можем увидеть что есть везде лес блин Меня это уже смущает чуть-чуть. Понятно, -чуть. а, смотри, просто даже конец карты не дали, просто обрезали, типа, мол, тебе туда нельзя, Все. Теперь нет, топать обратно надо, да? Кстати, может, это не один был, этот автобус? базе кей место меня сбили едем туда же работать О, что? А, еду на работу есть, таким образом я решили типа сделать так, чтобы я вот, Не использовал это против игры Так, у нас новая локация Так, выйти я не могу, да? Могу включить свет? Могу куст перевернуть А взять его могу? Нет, не могу Могу стул взять Сломать технику, нет? Не могу Ну-ка, если его Отлично Вопрос, а где это мы находимся? В на каком-то заводе или что-то. Не, не знаю, ладно, неважно. У нас опять таблетки, можем опять вкинуться. О работе. Вы набираете текст на компе. Для роботов с компом нажимаете клавишу Е. E. Нажимаете на, на, фу, многократно. Так, чтобы компьютер явно и однозначно отзывался на ваши действия. Нифига себе. Когда компьютер перестанет отзываться на ваши действия, можете сказать, что работа закончена. Как работа? Работа так, чтобы мне было стыдно. Ну, действительно. Сначала поймите, что и зачем вы пишете, подготовьте рабочее место. Уберите все лишний компьютер держите в чистоте и порядке. Ну да, держим его в порядке. Приступайте к работе постепенно, работайте спокойно, трезво, не спешите. Ну, впрочем. Говорите в чистоте и порядке, сейчас все наведем. Отлично. Яблоко сейчас хабую. Сюда вот положу, чтобы не мешало. Ненавижу, то ну возьмм. Хотел бы я зарабатывать на своем хобби. Жаль, только я ничего не у меня постоящему. Отлично. Давай работать так, и я работать. Тебе нормально? Ты что, дебил? Я законченный. Удет меня противный. Когда он уже закончится? Сколько там? Или это бесконечная, это типа ловушка такая. Нет, но ну, видимо, ловушка, раз еще работа не выполнена. Нет еще. О, отлично. Ну-ка, ч мы сейчас прям будем до дома идти сами? А, ну да. Еду домой. Ну да, я же еще из здания не вышел, но уже еду домой. Ой. Ой, нихрена уже все, уже темно. А ты поехал-то? Почему я оказался на той же остановке, откуда я выезжал? Прикол. Ну-ка, почтовый ящик, с него можно отправить книгу. Так, ну давай посмотрим, что есть еще в округе. Так, сейчас я сделаю кое-что, чтобы у меня меньше нагружался процессор, чтобы не мешали звуки посторонние. Вот, отлично. День 1, страница написано 5, денег в кармане 15 рублей. Я бы уже на 15 рублей в день я бы уже повесился, мне кажется. Так, я вижу, кстати, новую локацию, гаражи. Интересно, задействована она или нет. Но скорее всего нет. Впрочем, а чего я ещё ожидал от игры. Если бы авторы её до конца бы доработали бы, это было бы вообще шикарно, просто Типа я в зиме зависал, на больше 100 часов То есть можно вообще было бы ничем не заниматься, там просто ходить по хате, там, ронять яйца В смысле, которые для готовки Кстати, странно, что хата еще не сгорела, несмотря на то, что я оставил на кухне эту, Помойку, как она называется Суп, вот Как я понимаю, тот двор Абсолютно идентичен нашему Поэтому смысла туда заходить нету. Но я все же схожу Нифига себе Это что за второе пришествие Куда Я точно Какого черта Что Такое ощущение, что я попал, не знаю, в какой-то... Даже не знаю, не знаю, как будто... То есть, все, пришельцы прилетели, то ли я просто обкурился слылышу приход но это... Ну, хата там пустая. Что, блин? Это вообще нормально? Где деревья стоят посреди... Площадки Там дерево вообще в доме Наркоманы живут в этом доме Короче все понятно Ну-ка покачаться хоть можно здесь Отлично Только куда смотреть то Тут ни дороги, ничего нету Херня не качель Отлично покачался Все спасибо Ну, локации в игре не особо поменялись и за это время. Я все так же один живой человек в, вообще в этом мире. Почему у меня вот вот двор нормальный? Не деревья нигде не стоят у нас. Улочка есть у нас, вон скамейка нормально у нас все здесь нормально. Ну-ка, есть покопать могу хоть? Видимо нет. Ну да, нахер надо, конечно. Зато песок я не могу собрать? Ну-ка. Yeah. Что могу сделать вот так? Смотрите фокус. Смотрите, видите? Да-да-да. Хоба. Что? Тебе что, эпилептические припадки, что ли? Хорошо, хоба. Видали такой фокус, да? Вот. Это я придумал. А теперь обратно. Всё, ну. вот у нас здесь, вон, у нас даже качели лучше сделаны. Мне хотя бы покачаться можно хоть немного. Какая-то, что такое. Я же выключил звук. Закрыть. Все, я извиняюсь. Какие-то посторонние звуки были. Вот, все, я здесь. Так, теперь мы где моя хата. Вот. Отлично. Вот и почтовый ящик. Ну-ка, где мой? Да, он пустой. Ну-ка, а если остальные посмотреть? О, у кого-то тут книжка есть. Прикольно. У всех скучно. Ну как, кстати, я чуть то не помню, меня показали, на люке была какая-то надпись. Хату открываем. Мы никого не боимся. То. опа, ни хрень ни хера они они не прям Си... жесть то есть... раньше мы могли сюда залезть только незаконным путем еще что эти сделали доступными лол а сейчас можно абсолютно спокойно сюда залезть вот это понимаю прогресс Не проработали кого. О, еще и лестницу добавили. Ну-ка, где вот, вот этот, этот двор? Там не видно, кстати, вот этих вот цвета... Вон, цвета гните, играют. Куда можно сходить еще? Вот я вижу, что здесь есть вот такая дорога. Но я не уверен, что туда я попаду куда-нибудь еще. Что там просто, скорее всего, будут такие же полигоны, как вот в той стороне. То есть, вон у нас завод, но мы туда не можем попасть. Ну и все, у нас просто две вот такие вот многоэтажные... Два вот таких вот двора с одинаковыми многоэтажками, все. Я думаю, как лучше сейчас лезть? Либо вот так вот спрыгнуть, либо все-таки нормальным образом, чтобы времени не тратить. Да, можно, наверное, здесь вылезти. Можно, да, можно. Сейчас сделаем вот такую вот штуку. Выпьем вот свои 4 бутылки пива. Бира, извиняюсь. И идем обратно домой. У нас же как раз дома остался суп из семи. 7... Так, ладно, не здесь, видимо. Грячо. А, нет, я в свой подъезд попал. Сначала подумал, что я не туда пошел. Ой, свет надо врубить натуре. То как я в хате-то буду сейчас сидеть, мыться? Ну, естественно, типа мы моем руки, да. Угу. Отлично. Где а здесь стаканы, я же не понимаю, но. На туда воды. Кстати, мне кажется, экран похож на. Ладно, не важно. Все, выпили. Ну пусть вода пока набирается. Попозже можно будет зайти сюда. Что у нас здесь? Здесь у нас стоит суп. А, уже не стоит, хорошо. Это у нас по хапчику есть еще? Смотри, я еще закупил еще еды, оказывается, я забыл. Все, отлично, молоко выпили, яйцо схавали, колбасу похавали. Можно музыку пока послушать. Или нет? Ладно, фиксим, выкидываем его тоже из окна. А! блин, вырубил. Ну, ничего страшного. Так, вода в ванной набирается, теперь заходим сюда. Ну пусть пока... Что? Серьезно, тут есть передача? Да, делаем. Блин, музыка стрёмная на самом деле. Да вообще как-то не по себе от этого, надо... ну ладно. Давай какую-нибудь другую передачу. пугался от голоса. Удивление, кстати, звук-то нормально передается. Бог богом и любви. Все. Девять страниц на сегодня. То есть у нас одной страницы не хватает. А нет, хватает все. О! Серьезно, журнал добавили? Ну, стихи, конечно, можно прочитать, но это но ну, это все равно не быстро. Это читать и читать. Так, теперь у нас есть деньги. Сколько у нас? 18 рублей. 19 рублей в кармане. Самое главное здесь абсолютно каждая книга имеет свою жесть. Про сколько здесь стихов? Жизнь это прикол. Жизнь это прикол, помните. Жизнь это прикол. Не, на самом деле я, я уверен, что здесь хорошие стихи. Но если я буду каждый из них еще осматривать, то мне кажется, это займет больше часа минимум. Ну-ка, есть что-нибудь в коробках? Не, а, пустые. Ну-ка посмотрим на красивую природу нашего города. Как же классно в нем жить. Так, ну чтобы мне не было скучного ванне, я пожалуй ему свой телек. Отлично. Надо с собой что-то взять, чтобы не скучать. Возьмем ту же самую кастрюлю. Сейчас накинем туда. И яблоко. Банан. Так, ну кружка там есть. И батон. А чё бы и нет. Посидим, так сказать, с удовольствием. Ну, ладно. Сами донесем, ничего страшного. Бывает. В наше время не такое бывает. Отлично. Вода, главное, налилась до конца. Можно бананчик схавать до конца. Что у нас, кстати, в кастрюле вода есть? В кастрюле воды нет, странная вода. Нет, странная кастрюля даже, сказал бы. Вот. схаваем яблоко. Ну, и что? И батон тоже, а что бы нет? Сейчас кожурки выкинем. Или нет? Все же выкинем, да. Так ощущаешь, что я попал в с такой музыкой? Ой, хороший был вечер, но надо идти спать Сколько времени уже на часах? Ух, нихера, уже 11 часов ночи Я спать Ой, стоп, стоп, куда они? Сюда же Где у нас спать-то ложиться? Стоп, я свет не выключу на кухне А как я его теперь выключу? Я же не допрыгну а -а -а. Ну, ничего страшного Перед сном прогулка тоже важна, так что вот ну, ошибся, бывает, что уж о Так, два, три. Все, закрываем двери, Конечно, не знаю, зачем пусть, чтобы никто не зашел. Все, отличный вид из окна. Как там соседи поживают, а У соседи, все скучно. Какая же у них скучная жизнь. Нет, дверь даже не будем закрывать. Так, рядом спать. Наконец-то сон. Спалю. Нет, блин, стою. А, а. Чего? Что, блин? Какого черта? Где я оказался? Залезу нет. А чем я делать? То собственно вопрос. Мне, куда мне идти-то? Куку, куку, блин, куку. -ку. Сквозь дерево пройти вообще отлично. Будем боком идти. Я без понятия, куда мне надо идти сейчас. О, домик вон, все, вижу. Я хотел сначала дойти до, до края карты, но понял, что нахер вам не надо. Отлично, дошли. Выглядит интересно. А, ну да. Пора просыпаться. Мне, наверное, мне так это надоело. Выход. А ладно, я такой, ура! Неужели сейчас опять работать надо будет? Ох, нихрена, какой сегодня красивый рассвет. Ну, правда, это уже нифига не рассвет, но выглядит красиво. так включаем свет. Конечно же, надо на работу сразу же собираться. Что мне еще остается делать утром-то? Давайте сделаем сейчас вот так, чтобы бумага сразу в книгу падала. Отлично. Тоже пойдет. Немножко, конечно, не то, что я хотел, но... Впрочем, можно сделать вот так. И не парится. зато разнообразие какое-то печатаем хотя бы не, не только на столе но и под столом все я, я задолбался на сегодня реально хватит так остается еще пять страниц ну как я понимаю сегодня вечером их напишу да? Или нет, потому что я куда-то одну страницу просрал. Да выпендрился. Переходи ищи ее по всей хате. Дебилоид. Взял куда-то, выкинул страницу. А мне ее еще искать. Здесь нет. Тут тем более В. Подушку уберем отсюда. Отодвинем диван свой. Или, видимо, даже не отодвинем. Не могла страница выпасть. Фигл. Бля. Ну, впрочем, можно сразу на работу пофигарить. Короче, как напечатано, надо идти вот сюда только у нас 19 рублей тем время в кармане. Есть попить? Пить хочу. Отлично, сейчас возьмем. Mm, угу. А вот и он. Давай сбей меня еще раз, как в прошлый раз было. Оба, тебя можно реально зайти было, неплохо. Ч, поехали? Дай денег. А где? -то? А где водила? Дебил, в салоне, закрылся, он повесил Куда без меня поехал, алло? Э! Алло, у тебя пассажир выпал придурочный. Так его пассажиры выпал, с такой не хочешь остановиться? Нет. Ну, ничего с кайфом наедем, что бы нет. Посмотрим, как красивый сегодня закат, рассвет. А -а -а -а. Вот там хата, кстати, отдельно от квартиры отошла, что бы нет мне нравится лишь такая пацановка у тебя нет соседей, которые тебе мешают которые -то помогают тоже у тебя нет, но которые мешают у тебя тоже их нет еду работать опять это долбанное место может хоть свет перегорит нет? ну ладно, значит а, захаваем таблитосы и полетели работать как... вот да ну, как-то интересно просто. Чакунь баг придумаем, чекай. Ну-ка, я за счет него пытается запрыгнуть. Нет, запрыгнуть я не смогу, к сожалению. Ну и сквозь стенку пройти я тоже не могу через него. Я провалился. Я просто провалился. Вот и весь итог. Очень жаль. Выход. Ой, дурак. Ой, дурак. Вот дебил. Вот просто вот реально, ну дебил. Вот кто мог додуматься, чтобы просто взять и выпрыгнуть? ой дурая ой дурая сейчас заново все тут печатать ничего страшного я это сейчас быстро сделаю мгновение ока и продолжу. ну начнем с того что оказывается в этой игре присутствует такая штука как sv чит, если так можно назвать а, собственно, почему я и двигаюсь медленно Оказывается, что я Какое-то время я успел прожать f5 и за счет этого у меня как бы игра немножко выглядела такси так сумму выше увеличить отлично чтобы собственно сократить время на работе я решил попробовать сыграть так давай выберем, что-то мешало вот вернемся также на работу просто значит полет а, -а, а кстати говоря так можно так весь город смотреть который здесь есть ну, можно увидеть что здесь есть такого вот два вот этих вот две многоэтажки и все как бы я думаю можно будет посвятить отдельный выпуск а, как сказать не проверки багов а вообще типа Досконалим обзору города, но то, что я сюда попал, это вообще неожиданно, так как в It's Winter такого точно не было. Все, поехали, давай даже время уходим. Не нравится, не, не катались, смотрите, как это выглядит отсюда. Я сейчас не выпаду из этого, а бред. Я их что не могу сказать, Видимо, нет. Ну, мне это, собственно, не надо. Давай закончим работу на сегодня. Так, а я книгу написал или нет? Не... Вроде нет. Страницы написаны. Нет, я сейчас не писал вообще. Вот так странно выглядит. вопрос брать и прожимать одну кнопку. Ну я еду опять домой Собственно Все же небольшие Тарабусы в ПС, Мне это не сильно помогло решить но это и не, не важно Так, заходим на мой, печатаем книги Давай лучше положим 100 страница, то половина из них пропадает почему-то в небытие а, Надо было автоходки поставить 220 То есть мне в любом случае надо бы опять на работу ехать, да? Ну ладно, чё уж Пииииииии Пепец, -пи -пи. блин Интересно, вообще, стоп, вы начинаете, да? Ну просто интересно было, могу ли я залезть куда-то или нет? Пользуемся этим шансом ну, Тут много чего можно посмотреть к нему Ну такое придумать да вообще конечно Главное найти в этом посыл бы еще слой Это кинолента кстати начать падать с кровати да Но это не та игра для того чтобы так Возьмите страницу. Положу ее сразу снизу 12 страниц готова. Смотри еще плюс 4. А, серьезно? Мне сейчас опять ехать на долбу на работу. Поехали. Это свет неестественный как будто сейчас шторм начнется или что-то такое Где наш автобус непонятно когда он приедет так что ускорим пока что время он едет, пора бежать чтобы остановку успеть Э, без меня не уезжай уехал царика ка с одной стороны я странно делаю конечно что играю в игру совсем другим образом как не как это админ предложил но в такие моменты типа реально это хотя прикольная рутина но довольно долгая вот вроде обычная скорость заснилась я чуть, чуть меньше так вот. Ну и кадры, собственно, проседает из-за этого. Давайте мы оставим вот так. Ну, пусть сюда можно, я уже понял, вот, если нахер вот эту вот сторону. Рядом с водителем. Поэтому выпадать я сегодня не буду никуда. Наверное, да. Опять работать. Опять этот дебильный комп он уже бесит Давай уже. Отлично. Опять я дома. Опять не купим. Вдруг почему-то, кстати, по тропинке примерно такой же, как в подъезде. Интересный момент. Ой. Укаси я не напишу страницу. Ладно, уже есть. Уже 14. Если я завтра проснусь, скорее всего Я уже закончу книгу, скорее всего Но не факт Так, остается всего три страницы Сплю И что сегодня будет? Нема так громко, что я аж чуть. Что, блин? А! И все, то есть мне надо было просто упасть в воду, и я проснулся. У нас страница. Кто-то сидит в дискорде. Жалко, что забыл туда выйти. Я честно, со всей радостью я бы прочитал бы, что происходит Но Это нужно отдельно это делать. Пора отправить ее издателю прикинь, сейчас так вот выкину ее и сожгу. Все, до свидания, книга. Ч, сейчас опять на работу надо будет идти? Книга отправлена, Женя удалась. Кредит, поможем? Серьезно? Она так работает? Офигеть. А раньше такого не было два посмотрим а что если я сейчас вернусь вот ну типа съезжу на работу вернусь домой произойдет что-то новое так можно пока присесть отдохнуть ну, или встать ладно все уровень плохо, она не хочет закрываться больше она еще больше вернулась. теперь вот этот э, робот короче из этого и звездных войн это не так их называют но это похоже который по полу катается то что, точь чем? автобус видимо... За... а, нет, приедет да я думал, что он не приедет главное, мутни будет, правильно? чем, кстати, отличается ШХД зима от вот этой вот о -о версии там не было каких-то таких вот заданий, как и здесь и поэтому у него можно играть было практически бесконечно. А здесь из-за того, что дают такие вот задания, это начинает немного насмучать, потому что приходится делать монотонную работу. Ну, впрочем, то, что и было в шахдай тоже, но здесь это прям сделано типа вот возьми, и напечатай два страницы, потом иди на работу, где ты не можешь практически ничего делать, только вот печатать и все. Сейчас посмотрим, если ничего не поменялось, то на этом можно закончить, в принципе Обзор этой игры, mm -hmm. <laughs> если так можно сказать Давай еще пару страниц осталось так просто Во. Отлично <laughs> Так, ну, мы приехали домой Теперь надо зайти, а вот все нормально отреспаунивал Отлично, книга отправлена, уже не удалась Походу это все, потому что реально ничего не будет, кроме разве что нового сна написано, это правильно. Теперь обязательно сделают. Осталось еще много подождать. Я сейчас шанс действительно есть. Буду верить. О, мой автобус, мой пазик. На это родные поля, которые я, через которые я каждый день проезжаю. Только это больше не пазик, потому что он ехал в стол. Ой. А зачем я на него нажал, я мог дальше пройти? Непонятно. Ну, книгу уже нет смысла печатать. Мы ее уже напечатали, разве что отдельные стежки. Вот. Поэтому сделаем все еще более оригинально, чем в прошлые разы. 100. А, то есть даже так можно Ладно, едем заново на работу Или не едем? Нет, все же едем, смотри Давай последняя Отлично Домой Звук, как в Майнкрафте Самое странное Что я это знаю Вот мы поднимаемся обратно домой. Нет. Ага. И ложимся опять спать. А? Это что это мне? Так рядом ближе и ближе эта помада правда пустая в чем проблема тут тот же баг что можно бежать быстрее ой блин надо было послушать правда музыку, ну ладно. Каждый раз день меняется, выглядит по-другому. Так, раз в жизни нормально сходить на работу, а не как сумасшедший прыгать из окна каждый день. О, что книга. О, очень нас впечатлила. она такая, если не Спасибо то, что смели сильный цикл. Мы дадим утиражом миллион, ой, сто тысяч человек А вас узнать все страны. к письму приглашает, аж первый гонорар, продолжить А, а, серьезно? Че, музыка такая классная Царика, похой денег выкинули мне. хочу музыку послушать. Вот, ну, это можно, в принципе, и закончить. Такой вот классный саунд, как конец игры. О, но, к сожалению, это все. Спасибо за просмотр. Всем пока.